Здравствуйте, друзья. После освобождения Луганской Народной Республики все ожидали больших наступательных действий на всех фронтах, но этого не происходит. Как говорил президент Российской Федерации, войскам нужно дать время на то, чтобы отдохнуть. И, тем не менее, боевые действия продолжаются. Что касается Лисичанского направления, ну, уже после освобождения Лисичанского речь идет о наступлении на Северск. Идут бои за Григоровку и Серебрянку. Это населенные пункты, расположенные на правом берегу Северского Донца, Севернее Северского. Северск, наверное, будет очередным населенным пунктом, который будет освобожден. И бои за него начинаются уже сейчас. Идут бои в том числе и восточнее, и южнее Северска, в том числе за Звановку. Получится у нас или нет отрезать этот город от тех городов-фартов, о которых говорил министр обороны киевского режима, мы увидим в дальнейшем. На Бахмутском направлении продолжаются бои за Новолуганскую. Сейчас идут бои за Углегорскую ТЭС. Как сообщают киевские СМИ, Новолуганская освобождена российскими войсками, как они говорят, противником. Подтверждение этого мы увидим в дальнейшем. На остальных направлениях никаких существенных изменений не произошло. Может быть, стоит отметить то, что тот факт, что на Харьковском направлении киевские СМИ перестали говорить о том, что планируют высадить десант на левом берегу Северского Донца и начинают говорить о том, что они наносят заграждающие удары по Хатомле и Левобережью, чтобы воспрепятствовать вооруженным силам России высадиться на правом берегу. При том, что на правом берегу вооруженным силам России не нужно высаживаться, бои идут сейчас за Верхний Салтов, чуть севернее Старого Салтова. То есть вооруженные силы России уже находятся на правом берегу, поэтому ни о каком десанте речи быть не может. Что касается остальных направлений, то там никаких изменений не произошло. Как выяснилось, на остров Змеиной вооруженные силы противника не высаживались, как заявила пресс-секретарь направления ЮГ. На остров Змеиной просто выбросили с вертолета флаг Украины, для того, чтобы в дальнейшем, когда убедиться в том, что на, на острове нет вооруженных сил противника, высадить там десант и поднять этот флаг. Ну, в общем-то, очень такая забавная перемога. На других направлениях никаких успехов у противника нет. Будем ждать развития событий. На этом пока все. Всего доброго. До свидания.